надо дать практик, чтобы голова не болела. Отворачивайтесь, представляете, будто ваша голова это белая лампочка. Голова болеть не будет. Вот и все. Вообще очень хорошо помогает вьетнамская звездочка. Намажьте руку вьетнамской звездочкой. И в случае, если голова болит у вас в лбу и в висках, намажьте лоб. В случае, если болит затылок, намажьте затылок. Смотрите, лоб болит низкое давление, затылок болит высокое.